Я приветствую тебя на своем канале Тара Торка. Сегодня тема нашего расклада будет звучать так. Что говорит пространство? Тема достаточно обширная. Она может, э, может э, объяснить объединять очень много разных тем. Э, это касается вашего окружения. Это касается вас непосредственно. И возможно для кого-то будут э, послания... От э, высших сил, да, которые бы предупреждали о чем-то. Да. Для кого-то, да, ну, допустим, может быть, история пройденная. Вы просто послушайте историю из прошлого. Mm -hmm. да. а, хорошо, ладно. Я надеюсь, пока я сейчас э, говорила вступительную речь, вы выбрали свой вариант. Если что, как обычно, все тайм коды будут указаны в описании. На этом давайте начнем. Первый вариант. Первый вариант, я вас приветствую, так, так, так, чтобы не мешались, ага. первый вариант, что говорит пространство, что говорит пространство. Могу сразу уже начать говорить о том, что время для вас сейчас оно очень динамичное, то есть динамика сцены вашей сейчас реальности она ну, разнообразная, то есть, да, в один момент все прекрасно, как вам кажется, в другой момент все может повернуться вообще а, с ног на голову, да. А, Тут главное вам быть, что называется, начеку. Моментами нужно идти на компромисс. Не нужно думать, что вы во всем можете быть правы. Не <му database> <с glasses> зря говорят, сколько людей, столько и мнений. Да? Соответственно, вам нужно свои эмоции немножко да? обуздать. Отойти, возможно, в сторону в каких-то спорных моментах, немножко переждать, э, остыть, и тогда уже, да, со свежей головой идти на диалог. Очень много спорных ситуаций у вас э, либо было, либо будет. Либо вы сейчас в таких находитесь ситуациях, когда вам кажется, что все, ничего не изменить, это крах и так далее. Да? Но на самом деле это все временное. Не нужно думать, что. Это все обречено, чего бы это ни касалось, да? О чем бы вы тут не задумывались? А это просто временный такой период жизни, когда, ну, черно-белая полоса, соответственно, да. У вас сейчас серая. Серая, переходящая в черную, но это все зависит от вас, понимаете? В ваших же интересах, как бы, да, этот момент проконтролировать, я бы так сказала. Что еще говорит пространство? Давайте посмотрим. Некоторые из вас собираются куда-то в поездку. Кто-то в переезд, кто-то еще куда-то, да. Но это все связано с движением. Э -э так. Возможно, у вас не хватает ресурсов для этого марш-броска. Марш -брос прошу прощения, да. Да. Есть некая неуверенность, да. Но опять же, там была карта рыцаря, да рыцаря монет, да, это говорит заранее о том, что вам нужно немножко повременить, да, я не говорю о том, чтобы отменить ваши планы, да, но этот вопрос, связанный с поездкой, да, непосредственно в данном случае, вам нужно очень хорошенько обмозговать, сделать все возможное, продумать все там, Мыслимые, немыслимые там, да, ситуации, которые могут возникнуть, да, у вас, и решения для них также обдумать, поэтому ничего плохого в падающей башне я не вижу, да, просто, главное, не торопитесь, сделайте все расстановкой, как говорится, да, и все будет, в принципе, нормально. Понятное дело, что в любой другой обстановке, да, у вас как бы все будет по-новому. Там нету тех же наборов инструментов для решения каких-то вещей, да, там насущных, которые вы привыкли в своей среде, в зоне комфорта, где вы находитесь, решать. Там все будет по-другому, как бы вы там не хотели на все готовенькое, возможно, да, приехать. Но тут реально все будет по-новому. Ну и это же хорошо. Сами же ну, вы же не для того, чтобы там из из из одно шило на другое. ну, в смысле, шило на мыло поменять. Ну, как бы объяснить. Вы же э хотите поменять обстановку не для того, чтобы в ту же самую попасть, да. Вы же хотите для того, чтобы во что-то новое пойти. Ну, вот, кар карта башни вам говорит о том, чтобы вы это получите. Но опять же, от ваших.. Э предупреждающих каких-то до да, приготовлений, да, будет зависеть дальнейшее развитие, да, как вы там себя будете чувствовать на новом месте. В ваших силах это все сделать, скажем так, да. Переживания, конечно, у вас есть, и они не беспочвенны. Это, в принципе, нормальное, рациональное поведение ощущения, ничего в этом плохого нету. Также еще может быть, что у кого-то из вас позовут. Или зовут уже, да, куда-то. Не обязательно это куда-то далеко, там, можно, не знаю, на пару дней вдохнуть куда-то. Ну, провести хорошо время. Опять же, я бы тут не советовала просто с, с, прям взять и рубить плеча. Вам нужно взвесить все за и против. Нужно ли оно действительно? Насколько там э, процентом соотношения больше людей, которых вы знаете, нежели тех, кого вы не знаете, да? Куда вы едете? Что там за район? Куда вы поехать? Собрались, да? То есть э, от контингента много чего зависит. То есть ну, реально включайте здесь мозги. И самое главное, Чуйку. Чуйка вам подскажет, надо вам туда не или не надо. Лучше лишний раз, как говорится, перебедеть, чем не недо... да, соответственно, да. Вот. Что еще пространство говорит? А... в фоне, знаете, вот а... этого движения, да, вашего у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем от переусердствования. Поэтому сильно не, пред... не перетруждайтесь. А... Вам нужно как-то это не знаю, время для отдыха выделять для себя. там, Потому что, ну, в поездке, если, да, вот опять же возвращаюсь к тем людям, кто собрался куда-то ехать. В поездке, ну, как любая форс-мажорная ситуация, да, мы все собраны. И когда мы едем куда-то, да, мы вот все вот на, ну, на драйве находимся. Но как только мы в средстве передвижения садимся, да, ну, если, допустим, не, вы не тот человек, кто ведет, да, этот автомобиль, там, не знаю, средства передвижения, там, поезд, еще что-то. Вас расслабляет резко, и у вас все болячки сразу улазят. Поэтому тут, как-то говорят о том, что немножко сбавьте оборот, да. Да, надо обдумывать, да, надо какие-то вещи предпринять, но нужно это делать в разумных пределах. Не берите на себя слишком многого. Так, а... Вижу траты лишние у вас. Траты, связанные с посторонними людьми для вас. Ну, то есть, ну, не... Любой человек для вас посторонний, даже родственник, если это не являетесь вы сами, да. Я имею в виду, на хлопоты какие-то будете тратиться. Возможно, это связано, опять же, с вашим здоровьем во время поездки, не запланированы какие-то да, траты. Но тут карта говорит о том, что какие-то форс-мажорные ситуации. Нужно вот этот тоже момент а, как бы, задуматься о нем, потому что... Потому что вы можете выйти за пределы своего бюджета. Да? Но все это, это в конечном итоге для вас является огромным плацдармом для роста и развития самого себя. Кстати, для многих это будет судьбоносное путешествие. Да? Потому что если вы едете в компании какой-то, даже из тех людей, как вам кажется, которых вы знаете, да, все может таким образом сложиться, что, ну, вы просто колоссальный рост на себе почувствуете в отношении самоанализа людей, и вообще, то есть, на какие-то вещи начнете обращать внимание, на которые раньше вообще никогда не подумали, да, что это важно. Вот. Как-то у вас очень... Вот это время, да, оно очень динамичное для вас. Нынче, да. Вам нужно собл... совладать с этим. У, в принципе, у вас стержень этот имеется, да, судя по первой карте, да. Тузы жезлов. Поэтому все вам по плечу. Но лишний раз, как бы, да, не у сердца ути. Нужно беречь свои силы. Потому что кроме вас самих, по сути, никому не нужны. А... Ну, наверное, пока на этом я заканчиваю с первым вариантом. А, единицы. Спасибо. Можете, в принципе, выбрать еще какой-то вариант и послушать его. А я пока соберу карты. У вас очень, да, динамичный, очень много соблазнов. Но эти соблазны, они не стоят того, чтобы, да, влазить в эти какие-то сомнительные истории. Ладно. Второй вариант я вас приветствую. Что пространство говорит. Это очень странно на самом деле, да, вот вроде набор карт определенный, да, который можно трактовать одним форматом, да, об одном говорить. Но у меня вот, да, э, ощущения совсем другие, да. То есть тут человек, который сидит э, в зоне комфорта, да, в своем мире, э, который привык к определенному укладу жизни, у которого, в принципе, все нормально, ну, есть ощущение того, что как только вы пойдете на реализацию вот этой вот социальной своей жизни, да, вот этой вот недостающей вам возможного момента, вот это как бы объяснить... Для вас вот эта вот тема, да, социализация, она немножко проблемная, потому что я вижу, что человек, который выбрал этот вариант, он не особо, он скорее аскет, чем ему комфортно с самим собой, нежели там в компании людей, да, друзей там и так далее. большому счету вот тут интроверты выбрали этот вариант, да, но интроверты такие в пределах разумного. Но могу так сказать, короче говоря, люди, которые выбрали этот вариант, а вы тем самым, что вы, вы, вы вот в основном, да, проживаете жизнь зоне комфорта, да. Ну, своей, я имею в виду, своих четырех стенах, там дома в основном сидите, да, мимо вас жизнь проносится. Вы не думайте, что все события, которые вы пропустили, да, находясь дома, что они мимо вас так и пройдут. Нет, как только вы выйдете, да, за пределы своего дома, будете заниматься там налаживанием отношений, да, там с друзьями, там проводить шикарное время, все те события, которые вы пропустили, они вас нагрянуты и, возможно, даже скопом. Поэтому э, сидеть дома – это классно, замечательно, да, приятно, но э, все те события, которые вы пропустили, они на вас реально все прям накинутся. И вас может просто ну, не хватить на все сразу, да, чтобы вот эти моменты порешать. О чем тут речь говорит? Э -э будьте сильными, потому что вас, вас это ждет. Да. Вы очень много пропустили. Возможно, тут говорят люди, которые на самоизоляции сидели или что-то такое. Не знаю, Люди, которые в, аскету, в аскезу уходили. Но Ничего плохого не вижу. Как бы тут карты там вас не пугали, не, пере, не переживайте. Ну, просто вам нужно, у вас очень много дел, с которыми нужно будет разобраться. Но они все вам по плечу, опять же. Да, будет тяжело, но это только физически тяжелый труд. А как бы сон, да, он оздоравливает в этом плане. Ну а что вы хотели, вы же пропустили очень много событий в своей жизни. То, что вам предписано было. Многие у многих реальной жизни очень круто повернется прям тут какие-то люди к вам новые придут и многие уйдут из вашей жизни, да? Ну, я имею в виду зону общения. Пространство что Хорошо. говорит? Опять, вот, вот в первом варианте точно так же вот вышло башня. Интересно, так я карты хорошо тасовала. Ну, трансформация как бы тут можно, наверное, и не озвучивать, да? Ну, ладно, я уж это сделала. У вас сейчас переломный момент будет. Жизнь для вас круто поменяется Это связано с новым С вашим выходом в свет, как говорится да, И последующими событиями за это Время, что вы Все события, что вы пропустили да, Они на вас накинутся Соответственно, у вас динамика жизни вообще поменяется И из-за этого вам захочется Немножко, знаете, вернуться кому-то обратно в свою, в свою вот эту вот там... Под любимый плед, да, с любимыми, там, не знаю, чипсами и сериалом. Но тут э -э -э у вас это не удастся. Вам нужно будет реально сделать огромный прорыв в своем развитии. Жизнь уже не будет прежней, скажу так. Лишний раз, на самом деле, отдыхать нужно, да, конечно. Конечно, без этого никуда. Но а, вам нужно сейчас... А, как бы объяснить, да. Сейчас еще пару карт вытянут, чтобы объяснить. А, вот все эти ресурсы, которые вы накопите, да, а, в связи с этими событиями вам нужно пустить на свое саморазвитие, на свой рост. Возможно, кому-то нужно будет взять какие-то курсы, да, обучиться какой-то новой профессии для себя. Кому-то нужно будет э -э, поменять обстановку вообще кардинально там, да. Перестать любить тех, кто недостоин, да, вас, вот так вот можно сказать. Ждать от них каких-то вестей. Вам нужно выбрать себя, а не чужих людей, как бы вам они приятны не были. Но если они этого недостойны, вы должны понимать, что вам нужно, как бы, да, уже все отрезать, заканчивать, идти в новое. Для кого-то это будет финансовая, то есть, да, сторона вопроса. Для кого-то моральная, то есть для кого-то, ну, любовная. Как-то вам нужно вот этот момент выбрать, да, для себя. Но что-то, ну, одно там самое важное. И это дело у вас, оно быстро достаточно пойдет. То есть тут, говорят, карты хватит. Как в Саус Не выкручивай мне яйца, да. Вам нужно сделать реально свой выбор. И этот выбор повлечет за собой ну, очередную там цепь событий, да, но она будет проходить гладко, более гладко, выгодно для вас и достаточно быстро. Потому что слишком вы уж чем то затянули, реально. Ну, тут, в принципе, по первым картам и так это уже понятно было, да. Не торопитесь, да, обзавестись семьей. Тут вот еще для некоторых, наверное, вот это важно будет информация. Не торопитесь, не надо. Как говорится, на ну спешишь, короче, да? Людей наспи... насмешишь, да? Вот это. Поспешишь, наспешишь, да? Поэтому не торопитесь. Так. Так, так, так. Пока двоечки. Троечки я вас приветствую. троечки троечки первые два варианта были совершенно все разные абсолютно посмотрим что у нас в третьем третий вариант что говорит пространство Колоду, чтобы чтобы нормально все было. Третий вариант. Что говорит про Пойдем посмотрим. Вообще, по первой карте у меня вот сразу, знаете, мысль такая возникла. Хочется э, быть в центре внимания, хочется любви в свою сторону, хочется симпатии, чтобы люди за мной бегали. Вот такое. Если это не про вас, ну, как бы, э, окей, выбирайте другой вариант. Ну, тут вот я вот по первой карте, вот сейчас я первую карту трактую, вот она мне вот такое вот э, информация выдает. Ну, вот. Как бы хочется, хочется в центре внимания быть. То есть все вот эти карты уже, да, они все сопровождающиеся. Душа устала, душа болит, душа хочет э -э -э, ласки к себе, да. Хочется, чтобы меня оценили, поняли, какой я или какая я хорошая, какая я, значит, я такая на дороге не валяюсь. Ну, я сейчас в позитивной ноте говорю. Если что, если вам не нравится трактовка, ну, как бы безобидно. Так. Чувствуется, знаете, хочется забота о себе. Со стороны, ну, вашего окружения. Вот пространство об этом говорит. Уже надоело, уже надоело. Хочется, хочется вот этого, как, как в романах, вот, да, культовых, когда просто вот э, как гром молния все, и, и, ты, и, и ты встретил свою любовь, и у вас все замечательно, и, и, и при этом все так красиво обставлено, что э, как бы у вас какие-то там события, да, какие-то конкуренты там. И, и ты главный герой в этом романе, да, и с тобой вот бегает тот, той принц или принцесса твоя, да. Тут об этом. Вы хотите быть центром вселенной какого-то человека, ну, возможно, уже определенного для вас человека, да. Хотите, чтобы вас ценили, чтобы вас любили. Есть какое-то чувство, ну, вот этого... Некой тоски поэтому, по да, и ожидание вот этого, да, этой любви, проявления любви к себе, да. И в то же время вот какой-то воинственный дух у вас сейчас просыпается, типа когда же, да, я уже, мне уже надоело ждать, уже сколько можно-то. Я же заслуживаю этого, почему-то это все не приходит и не приходит. Вот какие-то такие вот... Разрозненные мысли в голове у вас творятся. Хочется романтики, хочется а, красивой прелюдии, да. Уже не знаете, куда податься, чтобы свою вот эту ненаглядную встретить. Или, или своего сужена уже повидать. Ну вот как будто, знаете, в вашем... А, пространстве и по-вашему нету этих, нету этого самого вашего единственного неповторимого человека, вашей души, второй половинки, да, уже не знаете, где же где его искать, возможно, уже все соцсети прошерстили, там, не знаю, на, на всех сайтах знакомства побывали, или, или, ну, кто нет, допустим, ну, в разных местах побывал, да, угу. Уже просто, типа, как хотите уже так, знаете, с одной стороны, красиво, чтобы было, да, у вас нашли, а с другой стороны, блин, дайте мне уже как, э, как в кусочки будем, да, так называется. Все знают, о чем я сейчас говорю. Э, свободная касса, где, да, говорят. Дайте мне вот это, вот это, и, и все. И пришла, забрала, и, и, и все. То есть вот про это сейчас я говорю. Ой. Ну, а чего вы хотите? Я понимаю, в принципе, да, мы все понимаем. Все вы хотите любви. Настоящей любви. Но что это для вас, Это, оно немножко непонятно, эфемерное. То есть, возможно, только из книжек там каких-то. Из красивых историй. На самом деле, у вас тут подход неправильный. Подход неправильный. У вас как карты говорят. Вы слишком быстро в отношения вливаетесь полностью, причем без остатка. И из-за этого да, ну как бы вы разочаровываетесь, потому что у вас какие-то огромные ожидания, которые человек второй, он не соответствует ему, он их рушит, ваши ожидания, да, и вы разочаровываетесь. Но проблема в том, что это вы неправильно себя ведете, а не второй человек. Это же вы на него повесили свои ожидания. Поэтому вот такой вот результат получился. А все, чужая душа потемки, Сразу вот так вот вливаться в отношения смысла нет. Как, как вы можете от человека, от второго требовать что-то да, в свою сторону? Какой-то любви ласки, если у второго человека, вот, ну вы его не знаете абсолютно, и он вас не знает. У вас нет этой синергии, да, когда вот вы уже там прожили вот там, ну, лет, ну, года три, там, не знаю, ну, два года, ок окей, там, уже бытовуху прошли, да, все, у вас уже все с полуслова, там, вы уже э, заканчиваете предложение друг к другу. Вот пока вот этого у вас в отношениях нету, не стоит, да, думать, что человек, который вас знает, наперед, поэтому не торопитесь. Как, как мне отец говорит, не торопись-ка, короче говоря. Не нужно вливаться полностью в отношения. Да, это букет на конфетный период, это все прекрасно, но вам нужно потихоньку, этап за этапом, это все проходить вместе, вместе. Не нужно экспрессированное, и вот это вот, знаете, реагировать, да, что эмоции, там, вот этот, как ребра так отодвинули, и ты смотри, мое сердце, ты его разбил. Знаете, более, как бы, спокойно в форме старайтесь, как бы, это все обсудить с человеком, со вторым, без эмоций. Вот эти эмоции, не всегда мешают. Идите проветрись, не знаю, прогуляйтесь, там, а перед этим скажите своему слюбленному, возлюбленной, что, типа, извини, я сейчас не могу говорить, и мне нужно сейчас чтобы мой кипятильник остыл, я сейчас немножко проветрюсь, да, остужу, короче, в себе вот эти все эмоции, и мы с тобой поговорим нормально уже, хорошо? Вот так договоритесь и идите гуляйте. Ну, вернятесь, и, и, и ваш диалог продолжится. Очень слишком экспрессивные, возможно, у вас тут огненные знаки зодиака, да, вот это все вы прямо без остатка себя вот в эти отношения прям вливаете. И интересно, почему, да, вот вы вливаетесь в эти отношения, а вот а итог-то не тот, который вы, на который вы рассчитывали. Тут вам нужно реально проработать либо с психологом эти вещи какие-то, да, либо самому уже включать голову на самом деле, да. Потому что если ты делаешь одни и те же ошибки, да, путем Оп опыта, до да, своего. Значит, где-то ты ошибаешься, значит, где-то ты неправильно поступаешь. Нужно обратить на это внимание. Правильно я же говорю? Опытным путем вы это поняли, поэтому надо уже как-то менять тактику поведения. Режим жертвы, он уже не прокатит. Вам нужно уже расти. Да. Ну, надеюсь, вам не было, скажем так, грустно и неприятно, да, что я, я надеюсь, я вас не обидела, ни в коем случае, если что, конечно, я извиняюсь, но я, у меня не было такой а, цели кого-то из вас обидеть, у меня цель такая, да, и цель моего канала — помогать людям, насколько это возможно, да, раскладами. А для кого-то это помощь в плане просто включил на фоне, и оно там что-то говорит, да, пока ты там своими делами домашними занимаешься, да, для кого-то это, ну, что-то важное вы услышали в свою сторону, да, то есть одной фразы достаточно, чтобы вы поняли что-то. Вот такая вот помощь, которую я оказываю, я надеюсь, такую помощь я оказываю. Если вам, вам этот вариант не подошел, выберите какой-то другой, другой расклад, может быть. Предлагайте свои истории. Я всегда буду открыта для своей аудитории. Тема для раскладов обязательно. Обязательно. Все. С третьим вариантом мы заканчиваем. Так. Так, четвертый вариант, я вас приветствую. Что говорит пространство? что тут можно сказать сразу человек которого выбрал четвертый вариант человек необычный это человек у которого все схвачено в личной жизни так точно а если допустим у вас нету семьи до да, семейных каких-то уже ценностей в плане там, отношений то есть, с вашей половиной до да, когда у вас уже та стадия отношений когда вы уже ну как что называется одно целое да то вы просто независимы сами по себе, да, вам не нужен этот человек, ну, на данном моменте, да, жизни. А в любом случае, человек, вы необычный, у вас а, нет проблем с взаимоотношениями, да, у вас а, все как-то абсолютно гладко, вы очень хорошо читаете людей, вы прекрасный эмпат, я так могу сказать. Сейчас вы находитесь в развитии, вот так я бы обозначила. Проблем, реально, с личной жизнью у вас нету абсолютно никаких. Даже вот с убранством вашего дома нет никаких проблем. Ну, может быть, бытовые, но это мы, не, мы, не, мы не рассматриваем сейчас это. Мы сейчас рассматриваем немножко более глубокие вещи, да. Атмосфера в доме, вот так вот я скажу, она у вас просто, ну, э, наивкуснейшая, вот так бы я обозначила. Да, возможно, мы все люди, возможно, у вас там какие-то там, ну, что-то не на своем месте лежит, да, допустим, там, фантик от конфетки, там, вторую неделю. Но это не то, о чем мы сейчас говорим, мы, мы все все понимаем, как бы, да. Так, пространство, что говорит? Ну, каких-то новостей вы ждете, да. А вот этот дьявол, я тут вообще не понимаю, что он тут выскочил. Возможно, это связано именно с тем вопросом, да, который, который у вас не проработанный, да. Та сфера жизни. Ну, да. Короче, вы тут в стадии развития находитесь, в стадии обучения. Возможно, эзотерического, да. Вы ждете каких-то новостей, каких-то... Обращайте внимание на мелкие вещи, да, изменения, которые вот вы проявляете, да, в этот мир. У вас происходит анализ, анализ вот, проявления вашей силы внутренней, да, на внешний барьер, грубо говоря, да, mm -hmm. на реальном. Mm -hmm. То есть у вас уже тот ур уровень того человека, который уже как-то свою внутреннюю энергию проявляет мир, и он ее преобразует. Что-то вообще совсем, совсем все варианты разные. Вот. Что говорит пространство про вас, это говорит об этом, да? Mm -hmm. Вы уже на стадии, наверное, у химика находитесь. Вот так я бы его Ну да, да. Ну то вы и так знаете, как бы я уже, ну, в этом не сомневаюсь что что еще пространство говорить давайте посмотрим дьявол тут кстати не пугайтесь дьявол тут просто говорит о том что вы тут ал алхимичный короче вот и все mm -hmm. А, смотрите, тут а, информация такая пошла, что вам нужно это делать очень аккуратно, потому что есть, сами понимаете, да, скажем, обозначим их как другие силы, да, которые вами могут заинтересоваться и пытаться искать вас. Ну, как бы это ни звучало, как из серии там про шпионские всякие эти штуки, но не будем забывать, да, что мы ну, все под куполом находимся, как бы, да. Будьте осторожнее в своих вот этих вот изысканиях, потому что, ну, на вас могут обратить внимание, ну, если вы понимаете, о чем я, да, не только, там, нужные люди, ну, будем называть их людьми, да, ну, и ненужные могут быть, поэтому. Расставляйте э, ловушки для таких вот соискателей на, на вашу силу на ваши способности. Но вообще я вас поздравляю, вы просто ну, шикарный человек. Реально. Очень круто. Вот эта карта, тоже не переживайте, эта карта тройка мечей, это говорит тут сейчас о людях, которые суют нос носку в чужой вопрос, что называется, да, ваш. Они вот, вот вы ловушки будете расставлять, да, по семерке пентаклей, да, вот это вот вот, вот, И будут натыкаться на капканы на эти. А у вас все будет шикарно, все в шоколаде. Есть, ну, просто заботьтесь лишний раз о своей защите. Ну, защита у вас должна быть тоже нетривиальная. Ну, у вас. Вы далеко пойдете, могу сразу сказать. Очень далеко пойдете. Ой, ну четвертый вариант меня порадовал. Хорошо. Все. Четвертый вариант, я, конечно, извиняюсь, если был быстрый достаточно расклад. Мне самому было бы интересно это более подробно сделать. Но у нас еще пятый вариант ждет. Так. Пятый вариант. Я вас приветствую. Что говорит пространство? пятый вариант. Тут у вас как бы объяснить, да? Вы сейчас находитесь в напряжении, я бы даже сказал, в колоссальном перенапряжении, да, ментальном. Связано это с тем, что вы не отпускаете какую-то прошлую историю для себя, да, которая уже, ну, ну, все уже, как бы, ну, как бы спектакль сыгран Актеры уже давным-давно Перешли в другие театры А вы уже там Другими спектаклями занимаетесь да? Но тем не менее Вы все это как бы в себе Конопатите Вот это все Пытаетесь да, Какую-то цепочку событий В своей голове ее Как-то выстроить как оно было тогда, да, то есть каждое движение, каждая реплика реплика артиста, да, вы, вы ее в голове прокручиваете бесчисленное количество раз. Тут об этом. От этого вы находитесь напряжение. Это у вас, с вас очень много стягивает энергии. Пора что-то с этим уже решать. Чего говорю пространство. Ну да. Решать вы в принципе знаете как. Но ну, если вы не знаете, я вам один способов подскажу. Просто отрежьте себя от этой ситуации и все. Выпилите ее для себя и все. Как бы сказать-то проще, как водопёрность, что называется, да. Сделать другой вопрос, когда вы столько энергии туда вливаете. Ну, для начала можете просто эм, как бы объяснить. Ограниченное количество энергии туда сливать. Вот так вот. Немножко по другим... Э под другим ракурсом, да, то есть не жалеть, возможно, там, не думать, блин, а надо было тогда так-то так-то сказать, а, ну, просто было-было, да, просто просмотреть чисто вот как в первом классе дети повторяют, да, вот одни и те же буквы, да, вот читают слова с этими буквами, да, чтобы закрепить материал, вот, вот, вот такой же подход, используйте вы на себе, да. И вот, когда легче станет, идите уже в новую. Тут особо, ну, как бы... Ситуация просто такое же встречала, на самом деле. Ну, вы слишком разные, могу так сказать. Вы слишком разные люди. А, разный менталитет, разная культуры, все абсолютно, ну, друг с другом абсолютно не пересекающиеся. Да? Современный мир, он стирает, да, глобализация, она стирает какие-то вещи, многие, да. Но вот это вот, как говорится... Можно увезти из деревни девушку, но на деревню из девушки не увезешь никуда. Вот тут это относится как к мужчинам, так и к женщинам, понимаете? В зависимости от того, в, какого, в какой семье человек вырос, да, какими догмами он напитывался, да, в этой семье, вот такой он и будет. И если вы слишком разные, то тут как бы... Ну, вы не сойдетесь... Элементарно. И вы оба это понимаете. Нам нужно это все уже отпустить. пришло время. Да, идите в новое. Не знаю, поменяйте его пространство свое. Хватит вот это вот кубки разливать. Уже, ну, реально, хватит. Не знаю, в созидание уйдите, пожалуйста. Уйдите в созидание, занимайтесь созиданием. Вот реально. Ну, вот реально вам этого не хватает. Ладно, я не буду этот вариант очень много рассматривать. Тут уже просто чисто... Вот чисто между делом зашли посмотреть. Ладно, хорошо, окей. Выберите другое что-то, вот реально. Другой вариант выберите, пожалуйста. Потому что, ну, вот на этом... Заз... Вот вы опять пришли сюда, и опять же вот в это вот окунаетесь головой. Вам нужно что-то другое. Посмотрите другие варианты. Там они очень интересные могут быть. Абсолютно все разные варианты. Посмотрите, пожалуйста, хорошо? Так, на этом я с вами не прощаюсь. Увидимся с вами в следующем видео. Предлагайте свои варианты. Подписывайтесь, я не знаю. Ставьте лайки, дизлайки. Я на любое... Я за любое общение, да, в нашем... Ну... Не в нашем, но в моем, да? На моем канале. Вот так вот, значит. Всем спасибо. Всем. До следующего видео. Пока-пока.